Бабка деду говорит, «Дед, а дед, а пойдем с тобой на печке полежим. Часок второй, глядишь, что получится». хух, пошли скорей, старушка моя, шот я смотрю в штанах-то у меня, елозить начало». Легли они на печку, час второй, дед пыхтит, кряхтит, пот со лба стирает, сам себе под нос бубнит. Ох, Путин! Ох, Путин! Бабка, да при чем здесь Путин? где так трусы оттопыривать. Да при Брежневе этого не было! Всем приветики! Спасибо огромное за поддержку и комментарий. Отдельно хочу поблагодарить своего подписчика Ивана Голубя. Иван, огромное тебе спасибо за такую помощь. А, ни для кого не секрет, у меня буквально на днях выпал передний зуб теперь у меня голливудская улыбка я занимаюсь восстановлением этого зуба иван мне честно вот помог в этом спасибо тебе огромное все кто хочет мне помочь все самое такое необходимое я оставлю в описании я никого не принуждаю не заставляю Все, кто хочет а желает Спасибо вам огромное за понимание и за поддержку. Всем пока, всех люблю, всех целую.